всем привет дорогие друзья мы в прямом радиоэфире голосового чата на телеграм-канале криптоанархисты меня зовут андрей мельников я ведущий этого радиоэфира напоминаю что мы выходим в прямой эфир ежедневно в 16 часов по московскому времени тему следующего эфира я анонсирую заранее на телеграм-канале криптоанархисты и вы можете заранее определить для себя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 Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. После обсуждения основной темы эфира мы переходим к ответам на вопросы от наших слушателей, которые опубликованы в анонсе к сегодняшнему эфиру. И перед тем, как перейти к основной теме сегодняшнего эфира, я бы хотел сделать небольшое, но важное объявление. Друзья, сегодня на Телеграм-канале разработчиков был опубликован призыв, а именно, зачитываем, с пометкой «Очень важно» и тремя восклицательными знаками «Призыв». Друзья, вот ссылка на официальный канал «Призм» в Твиттер. «Нужно показать, что мы мощное и дружное сообщество». Всем нужно, кто не зарегистрирован, сделать это и обязательно подписаться на канал и нажать лайки под каждым постом. Дело в том, что англоязычной аудитории очень важно видеть, что мы, сообщество, есть у призм. То есть, что у криптовалюты призм есть мы, сообщество. Увидеть нас они могут только в популярных социальных сетях, таких как Twitter. К сожалению, Twitter не популярен в русскоязычном мире, поэтому многие из нас там не зарегистрированы. Тем не менее, очень важно показать нашу численность в этой соцсети. Это важно и для CoinMarketCap, и для CoinGecko, и для нового сервиса MasterNodes Online, где мы с вами общем, усилиями залистились. Также это важно для англоязычных блогеров, которые оценивают криптовалюту, по численности ее сообщества. Уделите всего две минуты своего времени, чтобы зарегистрироваться в Твиттер и подписаться на канал разработчиков криптовалюты Призм. Спасибо. От себя добавлю, что в Твиттере не был зарегистрирован, но когда прочитал а, такой вот призыв, который был намного-намного еще раньше, вот я сразу же там специально зарегистрировался, и теперь эта соцсеть у меня в наборе. Ну вот, понимаю важность этого и прошу вас от себя тоже лично сделать это, кто этого еще не сделал. Спасибо, друзья. Такое было объявление. Переходим к основной теме. Тема сегодняшнего эфира это дополнительные сервисы призм, такие как Tool и Paracalk, то есть калькулятор парамайнинга. Это два не обязательных, но... Очень полезных информативных сервисов, которые дают нам возможность узнать немножечко больше о нашем кошельке, так скажем. Узнать кое-какую статистику, делать кое-какие анализы на основании этой статистики. В общем, два полезных сервиса, о которых я бы хотел сегодня поговорить и обсудить их с вами, дорогие радиослушатели. Начнем мы с сервиса, который называется Tool. Tool представляет из себя страницу в интернете, на которую есть специальная ссылка. И, соответственно, перейдя по этой ссылке, страница вам открывается и появляется окошко в которое мы можем вставить свой адрес кошелька именно адрес кошелька мы вставляем адрес скопировать вставить можно вручную прописать и нажимаем на зеленую кнопочку сидж in и страница нам раскрывается и мы видим перед собой такую некую как панель управления, так скажем, какого-то автомобиля или даже самолета с нарисованными приборами, стрелочки, бегут циферки. И на самом деле эти приборы в количестве шести штук могут о многом нам рассказать дополнительно. В верхнем левом углу мы видим свой баланс, то есть баланс кошелька адрес, по адресу которого мы вошли. И видим напаромайненное, или, правильнее будет сказать, сгенерированное количество монет на, на данный момент времени, на данную секунду. Ну, то есть, все как в кошельке. Но ниже мы видим вот эти сами приборы. И вот о каждом я хочу немножечко вам рассказать. Конечно, лучше это увидеть. Я уверен, что те, кто еще не пользуется, позже будут ими пользоваться просто. Сохраните эти ссылки у себя в избранном, вот, чтобы они у вас были всегда под рукой. Сам лично пользуюсь не каждый день, но примерно раз в три дня точно. Очень удобный информативный сервис. Первый прибор показывает нам, сколько монет на данный прямо момент времени, на, вот, на эту секунду, когда мы на него смотрим, сгенерирует наш кошелек через сутки. То есть циферки постоянно увеличиваются, то есть они бегут вверх, и это говорит нам о том, что завтра сгенерируется немножечко больше, чем сегодня. Это потому, что параметр паратакс действует именно таким образом, что он стремится к нулю. Соответственно, пропорционально ему парамайнинг наш увеличивается мы видим это в числовом выражении и вверху мы видим это в процентном соотношении, то есть циферка постоянно бежит и вот означает это то, что вот через сутки такое количество монет, которое мы видим у себя на первом приборе, сгенерируется нашим кошельком. Второй прибор нам показывает количество монет нашей структуры, то есть то количество монет в кошельках, которые мы активировали своим кошельком, и то количество монет, которые, кошельки, которые мы активировали своим кошельком, активировали другие кошельки. Итак, на 88 уровней в глубину мы видим совокупный баланс количества монет нашей структуры тоже в числовом выражении. Также это все со стрелочками в процентном соотношении. И в процентном соотношении мы видим, вот подписано тоже по отношению к эмиссии. Так, третий прибор это количество кошельков, которые находятся в нашей структуре и их глубина, то есть уровни. Количество кошельков и их глубина уровней. То есть, насколько продвинулись те кошельки, которые мы активировали, в глубину. Так. Потом у нас идет четвертый прибор, который нам показывает в числовом формате количество сгенерированных. То есть, количество выпущенных с Генезиса монет в сеть. Также мы видим шкалу, такую как на автомобилях и бирюзовым цветом. Мы видим количество выпущенных монет по соотношению с фиолетовым цветом то есть количество еще пока что не выпущенных монет. На данный момент выпущено у нас с генезиса в сеть 2 миллиарда шестьсот восемьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч девятьсот сорок пять монет призм. И также указано в процентном соотношении по отношению к общей эмиссии, сколько выпущенных монет. Далее, пятый прибор, мы видим, что он нам показывает графически историю эмиссии, то есть мы можем отследить, когда там, то есть как, какого, какого числа эмиссия выпущенных монет соотносится к эмиссии не выпущенных еще монет очень такой симпатичный прибор он прямо показывает такую линию как как на графиках как происходит процесс эмиссии добываемых монет и мы переходим к шестому нашему так называемому прибору индикатору который показывает нам информирует нас о том сколько Извините, на сегодняшний день в сети призм зарегистрировано кошельков. И также мы видим, сколько зарегистрировано кошельков с тем или иным балансом, например, это выражено как эквалайзер такой на магнитофонах, на магнитофонах, на старых. И мы видим, что можем проанализировать и проследить то, что кошельков с балансом от 1 до 100 монет на сегодняшний день у нас 86 тысяч 581 штука с общим балансом на этих кошельках 936 тысяч двести пятьдесят. 52 монеты. Далее следующий столбик идет а, а, информация о кошельках с балансом от 100 до 1000 монет. Их у нас 16 получается 1837 штук с общим балансом 5 миллионов. Далее от 1000 до 10, от 10 до 50 тысяч. Следующий столбик от 50 тысяч до 100 тысяч, от 100 до 500 это следующий столбик потом от 500 тысяч до 1 миллиона и заключительный столбик от миллиона и выше. На сегодняшние сутки таких кошельков с балансом от миллиона и выше у нас 404 штуки и общий баланс на них 451 миллион, ну и тысячи уже там тоже показаны. Вот такая вот информативная панель, вот сам пользуюсь частенько. Раз в три дня точно, зачастую чаще. Всем рекомендую взять в обиход, то есть сохраните ссылку куда-нибудь себе в закладке и на здоровье пользуйтесь. Друзья, хочу перейти к обсуждению этого инструмента именно сейчас, а потом уже перейти к э, второму дополнительному сервису, да, который спасибо, называется Андрей, калькулятор всем... парамайнинга». Да, всем привет! Скажу. Юрий. еще кое-что добавить вот очень важная вещь которую вы сказали что а, счетчики которые показывают они показывают смайненное количество монет это верное суждение но с точки зрения того что в этот момент а, счетчик парамайнинга который а, у нас находится и в лайтовой версии кошелька и в в тул панели это лишь показатель того, какое количество монет в данный момент, совершив транзакцию, сгенерирует генезис для вашего кошелька. Это число может меняться. Оно может меняться в зависимости от тех параметров, которые заложены в принципе парамайнинга. Это тот объем в структуре, который там были под этим кошельком. То есть время, сколько он там пролежали эти монеты. И, соответственно, сам баланс кошелька. И вот этот счетчик, он как раз определяет, какое количество монет вы получите в данный момент, совершив транзакцию. И все эти данные, они могут меняться. То есть вы можете, например, взять кошелек, положить там на него монеты, они будут какое-то время лежать, там даже одна или пять монет. Потом, если и под ним не будет никаких новых кошельков, он будет просто один. И если от этого кошелька вот заранее активировать еще один кошелек, то вот тот еще один кошелек, например, можно наполнив любым балансом, Характеристики того кошелька, который лежал вот на этом майнинге, ожидал, стейкал эти монеты, он увеличится, счетчик парамайнинга покажет вам больше. И это как раз весь смысл того, что, что нужно строить структуру. можно их строить различными способами, и монеты, мигрирующие структуру в структуру, они как раз вам дают вот эти показания парамайнинга, там, либо больше, либо меньше. Соответственно, еще возникнет, я думаю, вопрос, связанный с тем, что паратакс, при изменении паратакса, да, естественно, конечно, значение паратакса, когда меняется счетчик парамайнинга, тоже показывает меньшее значение, потому что все эти значения взаимосвязаны внутри, в уравнении между собой. Но по достижении 50% эмиссии, 3 миллиардов монет, эти колебания, они уже будут максимально незначительными. Вот Пенни я вижу, с самого начала хочет нам что-то сказать. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Марина. Да, вы здравствуйте. Не... здравствуйте да. такой вопрос у меня вот. Вы говорите, что значения меняются а ну, в Призмвалете, да, допустим, вот ежедневное начисление показывает одну цифру, а в ту совсем другую. С чем это связано? Стоит ли вообще? Это это связано. Говорить? Смотрите. Тул-панель валит кошелек, это вот то, что вы получите, потому что ну, для того, чтобы логично да, получить, нужно совершить транзакцию. Вы это видите в кошельке валит. А тул-панель вам показывает это данные вашего форжащего баланса. Балансов, иногда даже баланс в вашей тул-панели может не совпадать с балансом кошелька. То есть на кошельке у вас лежат те монеты, которыми вы можете воспользоваться в ту же секунду. А ToolPanel учитывает только те монеты, которые пролежали больше 1440 блоков. И от этого может возникать это небольшое расхождение в параметрах. То есть ToolPanel, она в большей степени нужна вот как раз для тех, кто холдит, для тех, кто... Она сделана для холдера в основном. То есть если человек стоит в холде, он сгенерировал блок, уже больше... Раз он сгенерировал блок, значит 100% он его баланс в хоржище, он неизменный, и именно на этот хоржище баланс уже начинает считаться парамайнинг. То есть, если вы в холде, приходящие монеты от а, полученной комиссии, либо монеты от других кошельков, просто входящие транзакции, они в парамайнинг не учитываются, учитывается только вот тот баланс, который в холде находится. Ну и, соответственно, эта панель, она в большей степени для тех, у кого монеты не двигаются каждый день. А вот если они у вас там хотя бы больше двух дней пролежали, то уже э, значение панели и кошелька не, не, не Так в том-то и дело, что они не совпадают. То есть, смотрите, там уже больше шести месяцев никакого движения нет. А начисления разнятся, вот допустим, призвал показывает, uh -huh. а, показывает 100 монет в день, а точнее тул показывает 100 монет в день, а PrismWall да, вот. показывает 30 монет в день. Вот такое вот разнение. а Ну вот там, кстати, вчера мне писали, там график не работает. Ну, я думаю, в ближайшее время мы его починим. Нам... Вчера нас об этом известили. Там есть небольшая проблема с графиком отображения. Из-за него как бы там чуть-чуть плывут цифры. Понял, хорошо. Но, видите, так долго никто не говорил, и поэтому мы что-то не смотрим. Спасибо. Каждый день. Спасибо, что сказали еще вчера. Уже занимаемся. Он в очереди, этот вопрос. Спасибо, Мани-Пани. Ребята, у кого есть еще вопросы по инструменту Tool, пожалуйста, поднимайте руку. я Активирую вам микрофон. Может быть, кто-нибудь из новых людей, из новеньких, недавно присоединившихся к призму. Давайте перейдем хочет вот к вопросам, которые... Пожалуйста, не стесняйтесь. Быть, Андрей, перед... Давайте сразу перейдем к вопросам, которые вот вы прислали в этом чате. Так, секунду. У -у -у. Вот. Тут да. интересные вопросы. Так, переходим Ответы тогда к вопросам. Позже, да, позже мы тогда поговорим про Паракал. Uh -huh. Так, первый вопрос. Юрий, здравствуйте. Продолжайте диалог с сообществом. Это дает упавшим духам вдохновления и силы. Uh -huh. Пожалуйста, дайте развернутый ответ для всего сообщества призм о децентрализации, чтобы ваш ответ был однозначным, понятным и недвусмысленным. Юрий, я сейчас чуть-чуть опережу и скажу что да. я немножечко с этого вопроса удалил потому что там было такое дополнение чтобы там кто, кто закрыл рот и все такое ну вот а. какие-то люди там чтобы наконец-то уже замолчали чтобы дали выводы на Да, пожалуйста здесь проблема проблемы этого вопроса проблема этого вопроса здесь чтобы ваш ответ был однозначным понятным и недвусмысленным то ну вот э, вы находитесь в чате криптоанархистов, ну, и однозначно, ну, вот представьте себе, что такое абсолютная свобода. Вот децентрализацию вы можете сравнить с абсолютной свободой во всем. Ну кроме каких-то действий, которые приведут к смерти вот этой вот экосистемы, в которой вы можете ощущать ощущение абсолютной свободы. То есть, Децентрализация в криптовалюте Что такое криптовалюта? Криптовалюта это, да, деньги какой-то, механизм, система, программа, ну, вы миллион можете всего рассказать, но ну, криптовалюта это лишь информация о том, как изменились балансы в блокчейне, больше ничто. И соответственно, чем четче эта информация и сильнее, ну, здесь смотреть в чем суть. Чем в большей степени распределена эта информация у независимых людей, и если эти независимые друг от друга люди, а, не могут пропихнуть какую-нибудь, ну я не знаю, неверную транзакцию там, или еще что-то, то есть они не могут нарушить правила игры, и при этом они еще друг друга контролируют, вот это вот называется децентрализация. Но они действуют в рамках вот каких-то определенных обстоятельств, но получают в этих рамках абсолютную свободу с точки зрения денег. Потому что раз мы говорим о том, что криптовалюта – это деньги, то криптовалюта – это самые свободные деньги на сегодняшний день, которые только вот, ну, придумала вообще человечество. И я хочу обратить ваше внимание, что придумав эти деньги – они даже вот впервые биткоин, который появился, он же появился за счет ну, определенной идеи свободных денег. Но это все произошло после чего? Вы думаете, до биткоина ничего не было? До биткоина были, там, например, была платежная система Liberty Reserve. До Liberty Reserve там еще были другие платежные системы, способы передачи денег физических, материальных, ну вот как фиатных денег, из рук в руки, но бесконтрольно, ну либо с минимальным контролем. Так вот, криптовалюты дают как раз вот эту возможность бесконтрольной передачи. То есть никто не может повлиять на вашу транзакцию. И раз никто не может повлиять, а еще вы зависите от этого, от всего, значит, децентрализация заключается лишь в том, что сама система, автономность ее работы обеспечивается теми, кто заинтересован в ней. Вот это называется децентрализация. То есть абсолютная свобода, но в рамках этой системы а система, ну, как говорится, денежная. Поэтому, вот однозначный вопрос, децентрализация в чем состоит? Первое, у всех ноды и все содержат сеть пользователей, да, это первая ступень децентрализации. Вторая ступень децентрализации, деньги распределены, монеты, среди этих пользователей, ну, максимально широко. Вот Андрей как раз сказал, когда про тул панель рассказывал, что там есть такой график, который отображает балансы кошельков и их количество, и он похож на эквалайзер. Кстати, это очень хорошее сравнение того, что он похож на эквалайзер, потому что только от настроек этого эквалайзера зависит успешность криптовалюты. Это элемент фундаментальный. Без него, то есть, если вся криптовалюта... Вы не можете определить, кто управляет этими процессами. То призм это наоборот все показано, на показ сделано. То есть если все это скрывают, то мы наоборот это показываем. И это один, еще один из элементов децентрализации. Это значит, что вы можете контролировать еще, понимать, разбираться в этой системе. То есть вы можете видеть, как все эти потоки денежные идут. В обычной фиатной системе, ну или там... В биткоине, да, вы видите, вот очень много сервисов в криптовалютах. Да, вот чем хороши криптовалюты относительно фиатных сервисов? Даже в КАС, например, у них есть такие графики, которыми они показывают перемещение тех или иных монет с биржи на биржу. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот эти манипуляции биржевые, которые крутятся ну, во всем этом крипторынке, для того, чтобы их можно было контролировать. То есть крипторынок создался как чистая идея децентрализации, в этот рынок пришли, естественно, те, кто пытается манипулировать, и мы понимаем, что самые важные аспекты децентрализации уже, ну то есть, глядя на, на крипторынок, на биткоин, самую первую криптовалюту. Самые важные аспекты децентрализации заключаются в том, чтобы независимость сети. Да, то есть, грубо говоря, если мы пользователи, значит, у нас у всех есть копия блокчейна, это первый тип децентрализации. А второй это распределение максимальной вот вот монет и контроль за тем, как они могут перемещаться. То есть каждый пользователь может понимать, что происходит. Но некоторые используют это в тех целях, чтобы играть, например, на бирже. То есть, например, биржевым игрокам очень удобно смотреть и понимать, как там, куда двигаются монеты, какой бы то ни было криптовалюты. Даже в КАС вот эти сервисы уже делают. То есть вы можете торговать на одной или на другой, или на третьей бирже, и через сервис в КАС смотреть, какие монеты и в каких объемах между этими биржами перемещаются. Они вот там такие очень красивые графики сделали, такие переплывающие точечки. То есть там не список, а плавающие пузырики в таком море. Это выглядит ну, как бы наглядно и очень понятно. Поэтому вопрос децентрализации, он простой. Это как можно больше независимых друг от друга пользователей, у которых полная свобода в рамках этой системы. Вот что такое децентрализация. Второй вопрос. Юрий, я просто сейчас я от тебя чуть добавлю, просто да. я сталкивался с с такими мнениями, в том числе пользователи криптовалюты призм, что децентрализация это когда раз там кто-то захотел вот этого вот сделать и он свое вот э, мнение высказывает, но его никто не слушает, к сожалению и вот он нет, ну, говорит, что вот это нифига понятно. Это, нет, это, это не децентрализация, это... это смотрите мы тут какому... это понятно вот смотрите, вы когда э, идете в магазин и покупаете новый автомобиль себе, там. ну или не новый, любой, ну хоть Давайте новый возьмем, потому что вот тут как раз показывает принцип децентрализации. То есть вы за этот автомобиль платите деньги и получаете его потребительские качества. Автомобили разных марок. Мерседесы, там, не знаю, Ниссаны, Тойоты, Жигули, Вольги, там, какие там еще бывают машины, понятия не имею, миллион марок, да, у них у всех есть потребительские качества. Вы выбираете эти потребительские качества, садитесь в этот автомобиль, приобретаете его и получаете полную децентрализацию. То есть вы становитесь абсолютно децентрализованным. То есть вам уже наплевать на продавца, на этого там, на производителя, то есть вы... Делайте на машине что хотите. Хотите ездить быстро, хотите ездить медленно, хотите в столб на ней въедете, хотите, начнете там на трамплинах на ней прыгать. И в тот момент, когда начнете прыгать на трамплинах, вы увидите, что недостаточные там у нее характеристики, там, амортизаторов, например. И вы тогда приедете к производителю этой машины, вот, например, купили вы Мерседес, да? И вы на нем едете, и все время, каждый день с трехметрового такого пандуса вам надо спрыгнуть с бордюра. Вы знаете, видели на складах такие пандусы? Вот с него вам надо каждый день съехать. Вы каждый день съезжаете, и там через какое-то количество дней он у вас там портится, ломается. И вы приходите к производителю и говорите, уважаемый производитель Мерседес, я езжу так, как никто не ездит, вот с пандуса прыгаю постоянно. Сделайте, пожалуйста, вот на вашей модели, там какая-нибудь у вас маленькая машинка С-класс, поставьте на нее колеса от трактора и такие огромные такие пружины, там еще что-нибудь, парашют на нее добавьте, чтобы я на ней летать могла. Вам производитель, естественно, скажет. Вам надо обратиться, наверное, к другому производителю. Наш производитель такого не делает. Но децентрализация ваша, вы можете с этим продуктом делать все, что угодно. Вот это смысл децентрализации. Вот когда вы говорите, что не дают принимать решения. Если эти решения влияют негативно на децентрализацию да, и на те принципы и свободы, в которых... Ну, значит, на базе принципов, на которых появился приз, ну, тогда какой смысл? То есть, если принимать решения, которые повредят всем обычным пользователям, потому что там Мерседес продает миллион автомобилей, а ездить по, по пандусу хочет один человек. Это же не значит, что Мерседес должен переделать полностью весь свой модельный ряд, чтобы для этого одного человека сделать какую-то прыгающую форму автомобиля. Понимаете? А пользование кстати. продуктом, да, пользование продуктом, оно децентрализовано полностью. И поэтому, а продукт еще, ну, имейте в виду, да, что продукт максимально задуман таким образом, чтобы те, кто им пользуется, получали там и максимальную свободу, и аналитику, и противостояли вообще всем этим, ну, то есть противовес всем концепциям, да, то есть беззатратный майнинг, да, ну, там минимальные затраты с точки зрения электричества, там, какого-то простого устройства, ну, такого реально нет ни в одной криптовалюте. Майнинг, который... Ну, вы точно видите, как он майнится, да, то есть это, это не примайненные монеты какие-то, вы реально занимаетесь майнингом криптовалюты. Поэтому вот вопросы вот эти децентрализации и изменения, это немного, можно полемику вести на эту тему сколько угодно, но я вам объяснил я свою позицию, я понял. вам позицию свою объяснил и как нужно действовать ну, адекватно, скажем так. Учитывая интересы всех. Юрий, пользу, я... Тогда. Да, кто-то да, захочет спонтуса, кто-то поплавать захочет. И это не значит, да, что кто-то поплавает. Да, сейчас да. секунду. Второй вопрос. Вопрос Юрию. Сеть поддерживают только форжущие ноды или все работающие? Вот ну, смотрите, сеть это что такое? Это... Программы, которые между собой обрабатывают транзакции и записывают их в блоки. Ну, соответственно, как бы, ну, условно, это задача этой сети делать эту функцию. То есть те, кто эту функцию делают, да, они поддерживают сеть. Но есть те, кто эту функцию не делают, но при этом смотрят за тем, как другие это делают. Ну, по сути, они хранят свой реестр, блокчейн, по сути, они общаются между другими нодами, разрешают им скачивать э, свои страницы там друг от друга, либо принимать другие, но не участвуют как бы в работе этой сети. Поэтому, ну, с, точ с точки зрения здравого смысла... Э эта нода как бы не участвует в работе сети, потому что она не выполняет ну, задачи, возложенные на эту сеть. А с точки зрения вот этой ноды, она может просто ну, наблюдать. Вот я наблюдаю, храню блокчейн, больше ничего не делаю. И в принципе я тоже в сети и тоже делаю полезные функции, но не выполняю главную функцию то они равнозначны. И те, и те, и другие ноды равнозначны. Здесь уже э, вопрос не в технической состоя... э, составляющей, а вот в том, ну, как вы идеологически к этому процессу подходите. Для чего вы это делаете? Угу. Понятно, да, Юрий. Слушаете? Спасибо да. большое. Ребята, напоминаю, что в эфир выходим каждый день в 16 часов по московскому времени. Юрий, третий вопрос. Юрий, очень часто в ваших эфирах звучит фраза, что тот или иной фактор в работе Призм зависит от поведения пользователей. Также от поведения пользователей зависят некоторые рейтинги. Что вкладывается в понятие поведения пользователей? Какое поведение пользователей будет полезным для системы? Какие последствия могут быть для призма при неправильном поведении пользователей? Вот несколько тут получилось таких вопросов. О, смотрите. Так как система абсолютно децентрализована, да, то поведение пользователей ну, контролировать невозможно. Но есть просто понимание того, что ну, разумные действия пользователя у меня, вот, например, как обычного пользователя системы. То есть, если я выполняю вот, функции там, форжинга и функции поддержания этой сети там, и так далее и тому подобное, вот те действия, которые происходят в этой сети, вот, они зависят от того что эта сеть из себя представляет. А представляет из себя она простых людей. И вот, что простой человек, какие действия полезны, а какие не полезны. Любые действия полезны для системы. То есть вот то, как вы обращаетесь с бумажными купюрами в своем кошельке, также можно обращаться с призом. Самые лучшие действия, да, с точки зрения поддержания, например, ликвидности этой системы, да, то есть так как у нее есть функция добавочной вот этой вот стоимости, да, скажем так, генерации монет, как вот у всех криптовалют. В чем идея была биткоина, которая, например, меня привлекла? В том, что, да, мне сказали, это деньги. И эти деньги можно доставать вот на программе вот из твоего компьютера. Я сказал, да ладно. Вот, и вот это вот меня привлекло. Да? Получается, точно так же все эти криптовалюты точно так же образовались из этой идеи. Так вот, соответственно, раз в призм есть эта идея, такая же, как и в других криптовалютах, ну, получать эти деньги, монеты, генерировать их, что-то производить эмиссию. А самое интересное то, что эта эмиссия ограничена. Вы понимаете, что эти деньги имеют ну, четкую функцию денег, да, вы понимаете, что эти деньги реально ну, лучше даже, чем бумажные деньги, но то, что деньги, которые вот на карточках в банковской системы, уж прям 100% лучше. Я говорю в общем а про криптовалюту. Соответственно, вы еще понимаете, что вы эти деньги можете сами имитировать, то есть вы являетесь имитентом этих денег. Не так, как в банковской вот, абсолютно фиатной системе. Да? То есть деньги производят какой-то ограниченный круг лиц, о которых мы как бы, ничего не знаем, и каким, на каких принципах они их производят, ну, тоже непонятно. Здесь дело не в том, что они там как будто бы эти деньги делают и себе крадут. Здесь, здесь в другом принцип, смысл. Они ведь получают прибыль от этого в виде разницы между затратами на производство этих денег и самих денег. А когда мировая экономика стала в веру цифровизации развиваться, уже появились просто цифровые деньги, ну то есть затраты стали еще меньше, потому что, ну, что там банку содержать? Уже инкассаторов у половины банков нету, потому что все платежи происходят безналичные, да, то есть люди расплачиваются карточками. И, соответственно, ну, деньги вообще приобрели функцию каких-то цифр. И идея криптовалюты, она как раз и заключается в том, что эти деньги может производить каждый. Вот, и как раз в призм, Поведение пользователей зависит от того, какие, какое количество они добудут монет. Самое лучшее и самое правильное поведение пользователя призм, да, вот конкретно призм, так как он вне шаблонов, вне рамок, он другой, и, ну, то есть он отличается от других криптовалют, и нет смысла там его с кем-то сравнивать и так далее. Самое правильное это поведение, когда вы добываете новые, производите эмиссию новых монет. И как вот как на... или раз ну, там, в месяц, или раз в какой-то другой промежуток времени, вы то, что смогли произвести, должны это, ну, выставить это на рынок. То есть рынок должен регулировать цену вашего товара. То есть с точки зрения... Там, вот, Качество криптовалюты, там, бла-бла-бла, можно опять вернуться в сторону того, какие лучше, какие хуже, но здесь мы говорим о поведении пользователей, поэтому пользователь несет на рынок свой товар в том количестве, в котором он его добыл, и тогда получается, что этот рынок становится естественным, он определяет естественную цену, это первое. Второе. Этот рынок наполняется монетами. Вот у нас сейчас проблема нашего рынка призм, он не наполнен монетами. То есть невозможно пойти на биржу и купить много монет сразу. Нужно быть каким-то хитрым жуком. Что-то какие-то там программы установить. Что-то там в ордер закинь. Бороться вот с этими трейдерами безумными. Призм не про трейдерство вообще в принципе. Призм это про то, что я производитель своего товара. Прихожу на рынок. Вижу, что на рынке цена самая низкая 1 рубль. Я думаю, так, раз на рынке 1 рубль, значит я поставлю 1 рубль 1 копейка. И не 99 копеек поставлю, ну то есть, здесь все зависит от того, насколько вы это цените, свой товар. Некоторые товар свой не ценят, они мало времени на его получение там потратили, они вы там где-то выкружили, дешевле, и принесли, и поставили за 99 копеек продавать на свой товар. Но... Правильное поведение пользователя – это вот такое. Пользователь призом держит у себя монеты, добывает новые монеты, приносит их на рынок, выставляет на продажу и ждет, пока они продадутся. Вы, же, вы, вы когда приходите на рынок в качестве продавца или, ну, или там, покупателя, да, вот вы покупатель, вы по рынку, вы же не у первого сразу продавца совершаете покупку и убегаете там, с рынка. Это все происходит, вы же должны по этому рынку пройти, посмотреть. Точно так же и продавец. Он точно так же приходит на рынок, он хочет продать свой товар, но ему нужно это, этот товар -то, ну дождаться своего покупателя. Понимаете? Точно так же это все происходит на бирже. То есть, а может прийти какой-то богатый покупатель и сказать, весь рынок забираю. Бж. Но если есть этот рынок, а когда богатый покупатель приходит на этот рынок и хочет прям его весь забрать, Получается так, что у него по, по рублю, у него две единички там каких-нибудь, а уже следующие стоят там в 10 раз дороже, а купить можно только маленькое количество. И поэтому вот эта эмиссия, которая у нас огромная сейчас, она должна быть находиться на рынке, но она должна быть находиться на рынке не то, что ее принесли туда какие-нибудь... Сконцентрированные, сконцентрировали эти монеты, там что а каждый пользователь просто сам приходит на рынок и каждый месяц выставляет свой товар на продажу. И ждет, когда он продастся. А для того, чтобы он продался, он просто рассказывает о том, что он вот это вот делает. Да? И вот каждый месяц я это делаю, и вот делаю, и делаю. И тогда какой-то его сосед ближайший на, выти... на состоянии вытянутой руки скажет, ну, расскажи мне, что это такое. И уже вот в этот момент открываются преимущество кошелька призм, которым вы одним нажатием, отсканировав QR-код, отправляете эти монеты, показываете этому соседу, как это работает, а дальше уже, может быть, если им будет интересно, он пойдет, то, что вы ему подарили, там, одну монету, отнесет ее на рынок. Подарить можно и 100 монет. сказать Вот, 100 монет отнеси на рынок, посмотри, как торгуется. Ну, только объясните ему, как пользоваться этим рынком. Вот это правильное поведение пользователя. Давайте следующий вопрос. Юрий, при этом при этом рынок это вы имеете в виду, ну, только биржа, не обменники. Ну смотрите, Мне не вот имеет эти... зна... uh -huh. по сути. Ну, по сути, вот если честно, да, вот для меня вообще не имеет значения, что это биржа или обменники или еще что-то. Но в этом дебильном крипто мире, который захватили крипто, извините, криптодрочеры, которые там этих в миллионах этих криптовалютах там что-то гоняют, зарабатывают ну, не, не на идее криптовалюты, что я ее добыл и использую как деньги, а на идее того, что я ее купил-продал на спекуляциях. То есть для них, и это тоже большое количество людей, много кто спекулянты, не все же производители. То есть есть плотники, а есть спекулянты. Ну, то есть соответственно, вот эти спекулянты, ну, их тоже большое количество, и у них принято, для них важно, чтобы криптовалюта имела там рейтинги, чтобы у нее были объемы какие-то там на биржах, которые представлены вот на этом CoinMarketCap. То есть Первичный анализ, так называемые эксперты, там они производят, ой, у вас Рой 0,99%, фу-фу-фу, ваш призм скам. да То есть вот, вот так они размышляют, потому что... А им больше времени нет, потому что рынок криптовалют огромный, и зависит он только от той информации, которая блуждает там, в тех или иных каких-то источниках информации больше ни от чего я замечал огромное количество заблуждений там написанных там и о биткоине там и о чем угодно которые были написаны там в 2000 дай бог там четырнадцатом тринадцатом году и до сих пор про это вот считаются какими-то постулатами которые там были где-то пулукова поэтому все очень скажем так многогранно и многовекторно. То есть невозможно быть в одну сторону вот упертым и вот бить в одну точку. Бить в одну точку с точки зрения того, что мы прорываемся во все стороны. То есть вот как яйцо, цыпленок из яйца, он же для того, чтобы выбраться, он, конечно, клюнет куда-то один раз, да, для того, чтобы скорлупа треснула, а потом же он начнет расправлять крылья, всем телом начнет двигать, для того, чтобы эту скорлупу расщепить и из нее выбраться. Вот э, точно так же подобно этому должны быть и в наши действия. То есть все очень просто. Угу. Я надеюсь, я ответил. Про Юрий, четвертый вопрос, как раз он по ту. Угу. Ну да, я понял. Четвертый вопрос, он звучит так. Приветствую. Почему некорректно показывают историю эмиссии на ну так... На Туле. Ну вот, Это мы говорили мы об этом, обсуждали. Да, Последняя дата в начале... 0, 3, 1, да ремонт год. Тула, ремонт да, Тула уже, вчера уже о нем спросили. узнали из этого из этого вопроса. Он уже назначен в список и там в течение, может быть, ближайших несколько дней дню до дойдем. Там просто сейчас много разных задач, которые нужно одновременно решать очень быстро. И так каждый день, на самом деле, на протяжении четырех лет. Вот, уже хочется скорее, чтобы это все закончилось, поэтому тул починим в ближайшее время. Спасибо. Угу. Пятый вопрос. Привет, Андрей, вопрос разработчикам. Можно ли форжить на телефоне? Можно, но скажу, скажу просто, нельзя. То есть можно, но не нужно. Вот так можно ответить. Это, то, это из области вот на автомобиле с пандуса прыгать там, или в воде плавать. Там, еще можно. Можно даже там настроить телефон. Но те, кто это сделали, там есть вот, такие мобильные версии, я просто не увидел в них смысл. То есть целевой аудитории как таковой нету то есть, Получится, у вас телефон получается чем? То есть, да, можно сказать, о, смотри, дружок, я форжу в телефоне, но только мне для него еще нужна, смотри, вот эта батарейка на 356 тысяч триллионов микроампер весом, там, это, фу, ну, я так условно, да, чемодан с собой нашел, он подключен к зарядке, и что-то там форжит, Ой, далеко не уходя от вышки GPS, потому что у меня сейчас там что-то потеряется, ну, это бред, на самом деле. То есть нет смысла использовать телефон для форшинга. То есть гораздо эффективнее это делать в компьютере с клавиатурой, это удобнее и так далее. Ясно. Юрий, шестой да. заключительный на сегодня вопрос. Это Paratax может дойти до нуля? Ну, уже в текущем состоянии, конечно, не может. Но только при условии, что если, например... У нас эмиссия 2,5 миллиарда, и из этой, этой эмиссии возьмет и, там, например, сожгут все монеты в Генезисе, эмиссия станет миллиард, например, или 100 миллионов, то, конечно, тогда и паратакс снизится, он станет там, не 98%, а 5, там, 3, ну и там дальше. Да? А... Uh -huh. Ну и, соответственно, в этих значениях, конечно, нулевого паратакса можно достичь за адекватное время. Но сейчас уже, когда мы об этом говорили, вы, вы опомнились. Вот мы, смотрите, мы публикуем или я что-то пишу где-то и говорю о том, что вот паратакс может составить ноль. Да? То есть эта информация вот ко мне от пользователей, вопрос, возвращается спустя год. Понимаете? Вот год назад, когда я сказал, вот храните монеты на кошельке и не дергайтесь, и у вас будет паратакс ноль. Все, все в этот момент кричали, что, а, помогите, бежим скорее, пара такс, побежали в другой какой-то там хайп, там или еще куда, -то. и через год уже только вопрос задают, скажите, а вот так можно или нельзя. Юрий, я правильно понимаю, что он именно что смотрите не успеет дойти до нуля, да? Что ну, при, нынешний, то, при нынешних при нынешних значениях нет, он бы успел дойти до нуля, если бы у нас, например, не было ограничения по максимальной сумме паромонет. То есть вот так как у нас есть сейчас ограничение в 1 миллион, после миллиона у вас больше монет не добывается. А значение э, пропорций а -а -а. системы к пропорциям кошелька, ну так бы ограничен, то, например, если бы этого ограничения не было а был бы у вас баланс, например, 10 миллионов, да? вот тогда бы вы догнали до нуля себе паратакс. Но это все, понимаете, уловки, мультиаккаунтничество, там, расстрелы кошельков, вот эти попытки что-то выкружить и так далее, они в призм максимально э, зажаты только для того, чтобы обезопасить тех, кто эти уловки делает постоянно, а тех, кто пришел в идею криптовалюты, понимаете. Поэтому, ну, вот так работает Максимально неуязвимо от различных там, попыток что-то в ней выкружить в этой системе. Ясно, Юрий, спасибо. Это были да. все вопросы на сегодняшний эфир от наших слушателей. Давайте сейчас тогда перейдем к паракалку, да, к калькулятору калькулятору парамайнинга, как я его называю. Да. Друзья, это тоже вспомогательный сервис, который нам дает некую информацию, которую вы не увидите в собственном кошельке. И это тоже специальная ссылка, перейдя по которой вы попадаете на страницу. У вас есть одна кнопочка, нажав на которую открывается страница с четырьмя параметрами. То есть первый параметр – это текущая эмиссия на, на текущий момент, то есть сколько выпущено, сгенерировано из генезиса монет. Второе – вы можете вставить свой адрес кошелька во второе окошечко и э, заполнится автоматически тогда третий и четвертый заключительный параметр. Это баланс на вашем кошельке и баланс структуры вашего кошелька. Также вы можете самостоятельно просто подгонять данные вы можете вручную вбить интересующую, допустим, вас эмиссию Сразу буду на примере, например, 100 тысяч монет и ставим в 4 в четвертом графе ставим 100 тысяч, как будто бы нас интересует баланс структуры этого кошелька. Нажимаем на одну кнопочку сидж in и мы видим, и мы видим график, расписанный на один год на один год и с под, по дням. То есть первый день мы видим, что парамайнинг для 100 тысячного кошелька, то есть с балансом 100 тысяч и со структурой... Андрей, извини, пожалуйста, будет составлять иди... Извини, пожалуйста, Андрей, сразу да. поправлю. Вот ты сказал да. первый день, вот категорически с тобой не согласен. И так неправильно говорить. Угу. Нужно говорить один день, два дня. То есть этот калькулятор вам показывает не перспективу будущего, а, например, если вы там не ходите, в кошелек заходить, он вам может примерные данные показать, но все равно эти данные будут зависеть от того, как за это время там изменится, например, паратакс. То есть этот калькулятор эффективен будет для тех, кто холдит после трех миллиардов. Вот для них он будет эффективен. А на сегодняшний момент этот калькулятор нужно смотреть, сколько монет кошелек добудет за один, за первый день. Второй, третий, четвертый. Один, два, три. То есть вы смотрите не в будущее, вы смотрите, вот у меня кошелек пролежала, последняя транзакция там э, месяц назад. Вы в вот этот калькулятор можете посмотреть, примерно определить. Ага, значит, за месяц я получу вот столько, а если еще до завтра додержу, то получу там чуть-чуть еще больше. То есть эти данные, они верны исключительно в том случае, когда вы там э, после трех миллиардов. А сейчас эти данные, ну, они дают представление, да, но тоже нельзя утверждать, что они сейчас абсолютно точно работают, потому что у нас еще половина низких не добыта и скорость парамайнинга еще достаточно велика. И поэтому, так как она достаточно велика, добывается монет все еще много ежесуточно. И эти данные, они все mm -hmm. точнее и точнее будут становиться ближе к 3 миллиардам монет. То есть точность этого калькулятора и точность пункт панели, она в максимальное положение встанет после трех миллиардов монет. Сейчас они еще только, вот скажем так, приближаются к этим статическим значениям, потому что значения протакции еще меняются. Извините, что отвлеку. Да, Юрий, я дело в том, что так и думал, что... Поправьте меня, вот сегодня да. у меня появился новый кошелек, в который я да. положил 100 тысяч, и у меня да. второй кошелек со 100 тысячным балансом. Да. Могу ли я в следующий момент, как я сделал этот кошелек, зайти в калькулятор, вбить вот да. эти данные, угу. текущая эмиссия, и вот этот вот написано... Один день, и дальше идет по романе 51 монета, 63. Mm -hmm. Ну, правильнее, знаете, получается, можете, но правильнее делать следующим образом. Ага. Вот у вас, например, кошелек есть 100 тысяч монет. Вы положили да. 100 тысяч, да, по одним еще, например, 100 тысяч монет, к примеру. Значит, правильнее будет как? Вы идете, заходите в парокалькулятор, вводите адрес этого кошелька. Он вам подтягивает точные данные его на сегодняшний момент по балансу и по балансу структуры. И тут же вам показывает размер эмиссии, вот прямо сейчас какой. -то. То есть вам для того, чтобы... То есть вам нужно считать, не когда через какое количество дней вы будете снимать, а через какое количество добытой эмиссии вы будете снимать. То есть вы делаете такую прикидку. Значит, сейчас там 2 миллиарда 600, там столько-то тысяч. Я, значит, сделаю э, транзакцию, когда будет 2 миллиарда 600, там столько-то, там плюс 10 миллионов монет, когда добудется, я получу, ну то есть поучаствую в создании монет. И вы тогда ставите себе, просто в этом калькуляторе меняете значение максимальной эмиссии, вот ту, которую вы выбрали, и уже идете в парокалькулятор смотреть, он вам рассчитывает, сколько вы получите при такой эмиссии. Вот четко по количеству дней, если там 20 дней у вас пролежит или 30 дней. То есть вам для того, чтобы определить, сколько вы получите монет через какое-то количество дней, вам нужно определить, какая будет эмиссия. Но так как определить эмиссию вы не можете в призм, она зависит от поведения пользователей, вам нужно ориентироваться не на время, ориентироваться нужно на эмиссию. Вы заходите в парокалькулятор, ставите эмиссию, смотрите, какая эмиссия сейчас, вводите свой кошелек, он вам рассчитывает. Вы выбираете, что я буду делать транзакцию там, через 10 миллионов монет, нажимаете посчитать, и он вам покажет, сколько он вам, Генезис, э, выдаст монет через 10 миллионов монет. Вот так это работает. Ага, все понял, все понял. Друзья. 6 минут остается давайте вопросы пожалуйста по теме тогда калькулятора то есть смотрите это тоже специальная ссылка это дополнительный сервис который показывает нам то, что сейчас нам юрий сказал евгений активирую вам микрофон пожалуйста говорите Здравствуйте. Добрый день, всем добрый день, Юрий. Такой вопрос: если пролистать калькулятор вниз по дням, да, вот как вы сказали, там появляются красные строки. Красные а, строки, объясните, да. По, да, объясните, пожалуйста, что это. это смотри, я вам объясню, что это такое. Существуют определенные ограничения и какие-то э, вещи, которые делают эмиссию более ровной для всех пользователей. И есть такое понятие, как сложный процент. Помните, вы, как, если вы давно в призм, у нас какое-то время назад люди бросали монетку в себе, чтобы сделать сложный процент на кошельке да. и там, таким образом добыть больше монет. Мы когда ввели сложный процент, пропала потребность бросать монетку. Потому что ну, это даже теоретически даже меньше получишь, если будешь бросать эту монетку, нежели чем, когда будешь просто держать монеты на кошельке. Но, так как сложный процент имеет такие экстремальные функции, да, то мы бы, если бы его не ограничили простым процентом, то есть все пользователи в равных условиях, они получают, получают одинаковое количество монет сейчас в призме. А скорость их добычи, вот она разнится. Вот те, кто на холде, они чуть быстрее получают то же самое количество монет, чем те, кто там, например, не находится И вот эта красная зона, она дает вам подсказку. То есть мы сделали так, чтобы вам было легче ориентироваться в как за какое количество дней или вот прямо вот, если мы текущий момент смотрим, сколько времени вам будет ваш кошелек будет генерировать максимальное количество монет. Потом, когда это экстрема сравнение сложного и простого процента выравниваются между собой, вам показывают просто уже красные цифры, и вы там получаете стабильно одинаковое количество монет, да, ну, то есть, грубо говоря, ваш кошелек генерирует не больше, не меньше каждый день. То есть, если до этого момента ваш кошелек генерирует с каждым днем все больше и больше, и это более актуально для людей с небольшими балансами, они эту красную зону и не видят. А вот те, у кого там дохрена монет, они там кучу собрали их, там, у них там огромные балансы, вот для них есть вот эти ограничения. Но это, ну, логичное ограничение, то есть, как в цивилизованном мире прогрессивная ставка налога, так называемая, бедным, скажем так, меньше, меньше налог, богатым больше, то есть, и так далее. Есть, вот ну, так понял, в принципе, можно назвать, как бы, как, как параметр такой справедливости, правильно? Ну, да, да, конечно, мы же, призм это справедливая, капитала. Все, понял, спасибо за ответ. Спасибо вам. Еще какие-то вопросы. Для уже времени у нас 16.57. Может быть мы будем закругляться. Андрей у нас пропал. Так, ну раз Андрей извиняюсь, пропал. Извиняюсь, извиняюсь, я не пропал. Да, Андрей пропал. уже. пропал. Я... Да, я просто уже думаю, что пора заканчивать эфир. Три минуты до конца часа. Мне еще нужно сегодня какое количество километров. Сделать. Да. Так, ну что, Юрий, спасибо вам за ваши ответы. Ну, две минуты осталось. Да, я сейчас сделаю еще объявление. Друзья, что выходим мы в эфир. Ежедневно в Собирайте вопросы, по времени. делать ответы. Да, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Всем спасибо, на специальные... всем до свидания. Я выхожу. До свидания, Юрий, спасибо вам за ответы. Ребята, вопросы присылайте на специально выделенный аккаунт, который я анонсирую в каждом анонсе. Ссылку я точнее, на него оставляю. Он называется «Вопросы по призму». Вы присылаете туда ваши вопросы. В порядке очереди в ближайших анонсах ваши вопросы вы можете сами увидеть. И прийти на следующий эфир, чтобы послушать ответы от Юрия Майорова на ваши вопросы. Также размещаю ссылки на официальный сайт криптовалюты призм и на официальный телеграм-канал от разработчиков. С вами я, ведущий Андрей Мельников. Выходим в эфир. Напоминаю, ежедневно приходите слушать и тему эфира смотрите заранее в анонсе. Запись эфира выкладываю сразу же после завершения эфира на крипто-канале. Криптоан... Ой, на крипто-канале уже заговорился, простите. На телеграм-канале криптоанархисты. Друзья, спасибо большое, Андрей. Давайте сейчас ваш вопрос и заканчиваем. Андрей, здравствуйте. Андрей? Андрей, здравствуйте. Видимо, Андрей просто так нажал на кнопку. Спасибо, друзья, что пришли на эфир. Очень приятно было вас здесь видеть. Спасибо за ваши вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавать ваши вопросы на эфирах. У вас есть отличная возможность. Юрий Майор сам лично на ваши вопросы отвечает. Еще раз, друзья, всем спасибо за то, что пришли послушать. Приходите завтра и приходите каждый день. Всем пока, всем хорошего дня, вечера, ночи, у кого какое время. До свидания.